Бисмилля, Альхамду-Лахи Рубил Аламин Вассалату Асламу Ала Ашрафил Анбия Иваль-Мурсалин Ала Набийна Мухаммад Слаллаху алейхи васхави Аджмаин Аммабад. Фа ас-саламу алейкум рахматуллахи варакатук. Сегодня мы проходим 78-мую суру Аннаба, Великая весть, сура, 78-я Ан-Наба. Аннаба это великая весть. 78, количество аятов – 40. Аудзубилляхи, минаш шайтони раджим бисмилляхи р-рахмани р-рахим. Амма ятаса Амма ятаса О чем? Амма, то есть это анма о чем они друг друга расспрашивают? От слова суаль. Ятаса алюн. Они много. Многие, много людей. О чем они расспрашивают друг друга? Амма ятаса алюн. О чем они расспрашивают друг друга? Они набаиль алын. Ал-Алуим великая. Аннаба это весть. Анин-наба и. Так как пришло ан, то следующее слово – Исм, Аннаба, будет заканчиваться на кясру. Из-за того, что впереди ан пришел. Анин Наба Илля Алуим. Анин Наба Алуим. О великой вести они расспрашивают друг друга, о великой вести, что же это за великая весть такая? Они <решит> набаил адым ал та которая гум фиги, мухталифун это та весть, относительно которой гум! Они фиги! относительно которой. Мухталифун. От слова ихтиляв. Ихтиляв – разногласие. Они расходятся. Во мнениях разногласят. Мухталифун. Они многие. Мухталифуна. То есть, это во множественном числе. Мухталифуна. Уна. Это множественное число. Мухталиф. Это в единственном числе. Мухталифуна – они. Алявихум фиги мухталифун, относительно которой фиги в этой вести, в этом наба, в этой вести, фиги мухталифун, относительно которой они расходятся во мнениях. Ихтиляв. Их это расхождение, разногласие. Кля, кля, Но нет. Сая алямун. Сая алямун. Са это приходит перед глаголом. Син. Сая-алямун. Глагол я алям. Я алям. то есть знать. Узнает. А син ⁇ это указание на будущее время. Сая аля мун Он ⁇ это они. Во множественном числе. Сая алямуна. Кялла. Сая Сая-ля-муна. Но нет. Вскоре они узнают. Син ⁇ это указание на мустакбаль. На будущее время. Сая муна Они узнают. Калла саяламун, но нет, вскоре они узнают. Сумма! Суммакалла саяламун. Еще раз. Еще раз, потом, еще раз, еще раз, еще раз, они узнают. Вскоре они узнают. Сумма калла саяламун. Еще раз нет. Вскоре они узнают. АЛЯМ НАДЖАЛИЛЬ АРУДО МИГАДА АЛЯМ АЛЯМ АЛЯМ Это Здесь вопрос и отрицание. Вопрос и отрицание. Вопросительная частица А Алиф с Гамзой. И потом ЛЯМ. АЛЯМ А разве мы? АЛЯМ НАДЖАЛЬ А разве мы? Не сделали землю мигадом, мигад это ложе. Ложе мигад, махдун мигадун. Махд мигад ложе. Аль ардо землю. Наджаль, наджаль, алям наджаль. После алям приходит фиаль. И он будет в состоянии джазм, то есть он будет заканчиваться на сукун. Алам наджаль, алам навгал, алам яджаль. И так здесь наджаль лям с сукуном. Но кясру здесь мы пишем из-за того, что встречаются два сукуна: сукун улям Наджаль в глаголе Наджаль и потом Аль-Ардо, Аль-Ардо, здесь есть лям, Аль-Ардо, аль Аль-Ардо, лям с сукуном. Когда встречаются два сукуна, у нас правило есть, ставим вместо первого сукуна, мы ставим кеср соединительный. И соединяются тогда два слова. Алям наджалиль Потому что трудно было бы прочитать Алям Наджаль? Соединить слово Аль-Ардо трудно было бы. Два сукуна встретились. Из-за этого мы ставим кясру вместо первого сукуна Алям наджалиль-ардо мигада. Разве мы не устроили землю ложем? Наджалиль ардо-мигада. Разве мы не устроили землю ложим? Вал-джибала, вал аутада, вал-джибала, аутада, Джибаль. Джабалюн-джибалюн. это горы, Джабалюн-джибалюн. а горы, а горы, аутадан, опорами, аутад, аутад, аутад это опоры, а горы опорами. Вахалако на кум. Вахалако на кум. азваджа, вахалако на и мы. И мы, Аллах говорит, и мы создали вас, кум вас. Азваджа это парами зауч, муж и жена, зауч, вазауджа. أزواجَ بارمي، وخلقناكم أزواجَ إمي. صَذَلِي وَبَارمي، وخلقناكم أزواجَ أزواجَ، وجعلنا وجعلنا نومكم صبعة، وجعلنا и мы сделали наумакум ваш сон наум. Наум это сон. Кум ваш наума кум ваш сон, наумакум субата. Субат это отдых, субата отдыхом. наумакум субата. И мы сделали ваш сон отдыхом. Джаальна". Мы. На – это мы. И сделали мы. Джа'аль. Джааля это делать. На – мы сделали. Наума кум. Ваш сон. Субата. Отдыхом. И мы сделали ваш сон. Отдыхом. Ваджа'альна наума кум субата. Опять. Ваджа'альна. И мы сделали аллейля. Либаса. Аллейль. Ал ночь. А ночь мы сделали либас. Либас – это одеяло. Или одежда. Одеяние. Или покров. Либаса. Либаса. Либаса. ваджальна аллейля. Либаса. И мы сделали ночь одеянием. Покровом. Ваджальна Аллайля. Здесь мы говорим Ваджальна-Лейля. Ваджальна-лейля либаса. Либаса, одеянием. И сделали. И мы сделали ночь одеянием по кровом. Опять ваджальна, опять ваджальна, и мы сделали. Аннагаро Мааша. Мааша. Аннагару это день. Аннагару день. И мы сделали день Мааша. Мааша. То есть временем активной жизни. Мааш. Жизнь кипит. Днем жизнь кипит, а ночью отдыхают все. Ночью ты видишь, как все спят, успокаиваются. А днем, как все начинает опять активно приходить в движение. аша». И мы сделали день, временем активной жизни. И мы сделали день, временем активной жизни. وجعلنا النهارا معاشا معاشا معيشة. еще есть такое لا إله إلا الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا на, Опять на в конце глагола. В конце глагола. Джальна. Банайна. Это мы означает мы. Банайна. Бана это от слова бунья. Бина. Воздвигли. И мы воздвигли, воздвигли. Фаука кум. Фаука это над вами, кум, вами, над вами. Фаука кум, фаука кум. Сабан, семь, семь твердынь. Шидада, шидада, -да. сабан, шидада. -да. Ля илля илляллах вабанайна фаукакум Сабран Шида. И мы воздвигли над вами семь тверды. Семь слоев небес. Семь небес. И мы воздвигли над вами семь тверды. Вабанайна фаукакум. Сабран Шида. Ваджальна. И мы установили сираджан. Сирадж. Сирач это светильник, сирадж, сирадж, сираджан, вахаджа, вахадж это пылающий вагадж. Сираджан, вахаджан это пылающий светильник. И мы установили пылающий светильник. И мы установили пылающий светильник. И мы установили пылающий светильник. И сироджа установили пылающий светильник. Да илляха илляллах. У анзальна и мы не звели анзаля. Это не сводить Анзальна мы не звели. И мы не звели миналь-муасирати. Муасырат это облака. Облака. Выжимающие муасырат. Во множественном числе. Алиф и Та в конце. Муасират. Это женский род. Указание на множественное число женского рода. аль и рот Выжимающие облака. Выжимающие облака. Мы не спаслали, мы не звели из этих выжимающих облаков воду. маан Саджаджа обильную, обильную воду, которая льется обильно, обильно, обильно, обильно льющуюся порывами воду. У ангель на аль ма Да илях и мы не звели из выжимающих облаков обильно льющуюся порывами воду. Ма он саддия. Линухриджа, би хабба, унабата. Для ли это для, ли это для. Запомните, ли это для лям называется, который приходит перед глаголом, потом глагол глагол мудария заканчивается на фатху. Линухриджа для того, чтобы. Для того, чтобы мы, нухриджа. Ну это мы. Нухриджа. Нухриджа это уже мы взрастили. Для того, чтобы мы вывели. Беги. Посредством этой воды. Посредством этой ма. Воды беги. То есть это посредством воды. Посредством нее. Чтобы мы взрастили. Хабба. Хаббан. Хаббан это зерно. Набат это растение. Набат это уже растение. Хаббан уанабата. Линухриджабиги. Хабба уанабата. Для того, чтобы мы взрастили ею этой водой. Зерна и растения. Линухриджабихи. Хаббауанабата. Набат растение. Хаббун это зерно. Хаббатульбарака, вы знаете, такое черный тмин. Хаб. Хаббан это зерно. Набатан это растение. Ваджаннатин. А также джаннат. Джаннат это сады, во множественном числе ад. Если вы видите олив и та, это значит множественное число. Это указание на множественное число женского рода. Джаннатин это сады. Сады альфафа. альфаф. Джаннатун альфаф это густые сады. Уаджаннатин альфафа. И густые сады. Посредством этой воды, которой. Порывами, льются из муасерат из вот этих облаков выжимающих джаннатин альфафа, густые сады. И густые сады, во джаннатин альфафа. Мы не сводим, мы выводим посредством этой воды. И далее Аллах Суспан Аталя говорит, Инаял мульфасли. Канамихота инна усиление инна по истине после него приходит имя которое будет заканчиваться на фатху из-за вот этой инны запомните иннаяума никогда вы не прочитаете инна яуму инна яуми потому что инна она делает фатху на то, на то слово который приходит после него. Инна яума. Яума аль Я Яума аль фасли здесь день. аль -фасль". День, когда происходит развлечение. Разделение. Яума аль-фасль. Судный день, когда будут раз... разделены люди. Когда будет истина и ложь. Разделены я умоль фасль, вера от неверия, иман от куфра, яумоль фасль, инна яумоль фасли, микота. Мекот ми ми произошло от слова вакт. Здесь есть вакт время, определенное время. Поистине, день разделения или же развлечения. Назначен на определенное время. Инная умальфасли <поистенье> кянами ката. Инная умальфасли кянами ката по истине день разделения, развлечения. Назначен на определенное время. Инная умальфасли кянами ката. Яума юнфаху фисур. Фата Атуна, Афуаджа, Яума, в тот день, когда Юнфаху Фиссур, Юнфаху, подуют, подуют Фиссур, Ассур это рог, есть такой ангел, который будет дуть в рог, один раз подует, Потом еще раз подует. Сур Это специальный ангел, который держит рог, и он в него будет дуть. Несколько раз. Ассур это рог. Фататуна афуаджа. Фатаатуна. Фа-и. Фатаатуна. Значит, вау и нун. Сфатхай это указание на множественное число. Фата ату. Фата и вы придете. И вы придете, «Афуадж». фауджун афуаджа. «Афуадж» – это толпы. Приходило такое слово. «Афуадж». афуадж, урайта наса я хулю на фидини афуаджа. И ты увидишь. Как люди будут приходить в религию Аллаха Афуаджа толпами. И вот здесь тоже Фата Атуна Афуаджа. И в судный день также люди будут приходить. Вы придете толпами. Аллах Субанава нас называет толпами. Что мы будем приходить толпами, толпами, толпами. День, в который подуют в рог Фата Атуна Афуаджа и вы придете толпами, фата'туна афуаджа, день, в который подуют враг, и вы придете толпами. Яума юнфаху. Нафх. Слово нафх – это когда дуют. Нафх. Юнфаху. Фиссури. Вафутихат. Вафутихат. Футихатис сама. Здесь тоже футихат – это глагол. Футихат, футихат – глагол. Он заканчивается на тас Но здесь опять два сукуна встречаются, и первый сукон мы ставим с кясрой, читаем с кясрой, Уа самау. Правильно там футихат тас и потом а самау уа футихат а самау, когда мы соединяем эти два слова мы первый сукун читаем как кясру у самау для того чтобы легко было прочитать и соединить эти слова мы читаем у афутихатис самау значит а сама это небо и будут открыты небеса абуаба. и они станут бабун абвабун бабун это Дверь, ворота, Абуаба, вратами, вратами, большие врата, небеса откроются и станут вратами, да, и раскроются небеса и станут вратами. Вафути хатиссамаум. Факянат абуаба И раскроются небеса и станут вратами. Васуерат Аль-Джибалю. Факена Цароба. Васуерат Иль-Джибалю. Опять суерат, суерат. Это будут приведены в движение от слова саяра. Саярат также произошло от этого слова. Саяра. Машина. Суерат. И будут приведены, приведены в движение горы. Аль-Джибааль, Джабалюн-Джибалюн. И будут приведены в движение горы, и они станут сараба, И станут они сараб. Сараб это Марива. Они настолько исчезнут. Исчезнут эти горы, непоколебимые, большие, огромные горы. они все исчезнут и станут Маривом. То есть они рассеются сароба, И будут приведены в движение горы, и станут они маревом. إلا Далее Аллах Субханава говорит, Инна, джаханнама, кянат мир сода, инна, усиление истине. после него приходит имя, которое будет заканчиваться на фатху. Потому что это инна сделала фатху. Инна джаханнама. Мим с фатхой. Из-за того, что впереди инна стоит. Инна джаханнама. Кенат мир сада. Мир сад. Это засада. Мир Это засада. Расада. Расада. Мир сад. Это засада. Поистине джаханнам. Гиеннам, Является мир сада. Засадой. Джаханнам. Засада. Дорогие братья и сестры, джаханнам. Ад. Он будет засадой. Поджидать будет. Поджидать своих будет гостей. Да или алялаху. Поси нас Аллах. Инна на Джаганна Макян от Миру Сода, поистине Геенна, является засадой. Поистине гиена является засадой. Инна на Джаганна Макян Миру Сода. Для кого? Для кого будет Джаганном засадой? Смотрите. Ли, для. Ли Тогына. Ли Мааба, Мааба, литогина. Смотрите, отсюда произошло слово Тагут. Тагут, Тугян, Тогун. которые, те, которые переступают границы, дозволенных. То есть для приступающих границы, границы Всевышнего Аллаха. Оно будет Мааб. Мааб ⁇ это место возврата. Значит, джахан будет для тех, которые приступают к границе. Аллаха субханаватара. Джахан нам будет Мааб. Место, куда люди будут возвращаться. Литохина Мааба. Для приступающих границы местом возврата. Джахан нам будет поджидать их. Мерсад. Мерсад, засада это засада. И будет мааба, место возврата. И там они будут Лябифина, прибудут, пробудут фига в нем, в Джаганнами, в Гиенне, они пробудут Ахкоба, Ахкоб, Ахкоба. Долгие-долгие годы. Ахкоба, Ахкоба, Лебесина. Они пробудут в Джаганнаме. долгие годы. Лебесина. Кем лебестум? Кем лебестум? Сколько вы пробыли? Лебесина фиха Ахкоба. Они пробудут в ней. Долгие годы в джаганнаме. Ля дукуна, фига, брда, валяшароба. Бард, бард это прохлада. Мы говорим еще холод, а здесь будет прохлада. Люди захотят прохлады. Прохлады они захотят от наказания Джаганнама. И захотят питье, шараб. Шараб это питье. И будут очень сильно хотеть прохладу и питье. Однако, Аллах Субханава Аля говорит, ля дукуна. Ля Заук. Это вкус, вкушать. Заук. Вкушать. Ля это нет. Ля яду куна". Они не вкусят фига. В нем джаханнами барда уала шароба ни прохлады ни питья ля барда уала и они не вкусят там ни прохлады ни питья кроме илля кроме хамима вагассака хамим хамим это кипиток Хамим, кипяток. Гасак – это гной. Морозный, морозный, морозный гной. Хамим, гасак. Хамим, гасак. Кипяток и морозный гной. За исключением илля, то есть в джаганнами они не не вкусят ни прохлады, ни питья, кроме как кипятка. Очень-очень сильный кипяток, крутой кипяток. Даже не описать этот кипяток, насколько он будет страшный и ужасный, этот хамим, кипяток, и насколько будет морозный гной. Гасака. Гасака. Гасака. Илля хамима улагасака. Кроме кипятка и морозного гноя. За что? Джазаан, джазаан, джаза вифаако, джаза вифакко. Джаза это воздаяние. Это будет воздаяние соразмерное. Вифака. Вифакарь. То есть, вафка, согласно тому, что они делали. Джазаан вифака, это будет воздаяние соразмерное вифака. Совершенное им грехам, Какие грехи они делали, вот за это они будут получать воздаяние. Джазаан вифака, это воздаяние соразмерное совершенным им грехом. Поистине они им нахум. Кану ла Хисаба. писаба, Хисаба. Не надеялись на, на хисаб. Ла йарджуна писаба. Раджа йарджу ла ярджуна. Они не надеялись. Иннахум хисаба» поистине они не надеялись на расчет. Иннахум поистине они кянуляярджунахисаба. Они не рас не надеялись не надеялись на расчет, что будет хисаб, что будет яумуль фасль, что будет джаганна, что будет мирсад. Они этого не надеялись на это. О И смотрите, они отрицали. Кедзабу. Считали ложью. би Наши аяты, наши знамения. Кедзаба. Кедзабу, кедзаба. Это полное отрицание. Смотрите. Кедзабу, кедзаба. Кедзабу, Одно слово два раза повторяется. Здесь глагол, а здесь кизаба. Здесь имя. А одно и то же слово приходит. Один и тот же корень. Кизаба. То есть отрицать, считать ложью. И они отрицали наши аяты. Наши знамения, кидаба, полным-полным отрицанием. Это полное отрицание было. Полное отрицание. Действительно, таких, таких мы можем сейчас увидеть. Отрицают все. Что бы ты им ни говорил, что бы ты им ни приводил, они отрицают вакадабуби кидаба. И они отрицали наши знамения полным отрицанием. И каждую вещь, смотрите, и каждую вещь, вакулящей. Вакулящей. Каждую вещь. Ахсайнаху. Мы? Ахсайнаху. Есть такое слово. Ахсайят. Ахсайят. Статистика, отчеты. Мы каждую вещь. Ахсайна. На это мы. Аллах себя называет мы. На. Каждую вещь мы сосчитали. Гу. Гу это Дамир. И каждую вещь мы сосчитали ее. Китаба. И записали. И записали. ин им ахсайнаху. Китаба. Сосчитали. Записали. Зафиксировали. Каждую, каждую вещь. Вакулешай. Кулешай. Ничего у Аллаха Субхану тааля, не пройдет мимо, незамеченным, китаба и каждую вещь мы сосчитали и записали И Фадуху Фалян Назидакум Илля Адаба. Очень страшно, очень страшно, очень. Фадуку. Фадуку. Смотрите, ⁇ доук ⁇ это вкушать. ⁇ доуку ⁇ это приказ уже. Вкушайте. Вкусите же. И вкусите же. Фадуку. Вкусите же. Наказание за все ваши сайдийные грехи. фалян назидаку, фа и мы. лян назидаку. лян назида Назида от слова зида. Зида. Зида. Добавка. Назидакум. Кум это вам. На это мы. Зида это добавлять. Назидакум. Это мы добавим вам мы добавим вам а дальше а впереди стоит фа лян, «Лян» это не добавим вам иля адаба иля кроме адаба адаб это наказание мы вам ничего не добавим кроме как только наказание еще больше и больше и больше вам добавим мы наказание. Фадуку, вкусите же, фалян назидакум, илля адаба. Вкусите же, мы не добавим вам ничего, кроме наказания. Ни прохлады, ни питья, а только-только-только адаб наказание Ля илляха вкусите же. А что касается богобоязненных мутатын, инналил мутатына, мафаза, мафаза, инналил мутатына мафаза. Поистине для те, которые от слова таква, таква, богобоязненный, остерегающихся наказание Всевышнего Аллаха. Мафаза, мафаза, успех. Фауз, фаузу на алым. Мафаза, успех. Инна лиль такына мафаза. Инна лил мут-такына. Мафаза, поистине остерегавшихся наказание Аллаха ждет успех. Какой же это успех? Давайте посмотрим. Поистине остерегавшийся наказание Аллаха ждет успех. Мафаза. Хадайка. Смотрите, Хадайр. Хадирка, У Айнабун, Смотрите, хада ва во множественном числе. Оба слова пришло во множественном числе. Райские сады хадаика. Райские сады. Не один сад или садик, а сады райские Хада ва анаба. И виноградники анаб. Много значит. Не одно, не одна виноградная лоза. Райнабун, Анаб, Анаб, много виноградников. Хада ирка, -а вот это Мафаз, вот это есть Мафаз. Ля -и -ля -и -ля Успех, великое преуспение. Хада ирка, -а райские сады и виноградники. Анаба, вакевайба, вакевайба. Атроба, атроба, вакаваиба, атроба, ля хаула в ля кувата илля бинлях, вакаваиба, во множественном числе. Девы, это девы, девушки, полногрудные, атроба, провестницы вайба отроба и полногрудые девы ровесницывайба отроба Далее вакесан ксан Каас это кубок Вакесан дига дигапо полный полный полный кубки полные кубки разных напитков. И полные кубки. Да дай, дай, дай. Лай, ясмауна фиха, ларва. Валяки, дава. Ларву это пустословие. Ларвун это пустословие, упаси Аллах нас от этого. Ларвун. Кидаб, это, мы уже говорили, это ложь, обвинение во лжи, киддаб. Они не услышат там, в джаннате, в садах вот этих хадайха, у Аанаба. Они там в райских садах, они не услышат там Лясмауна, Самиа Ясмау, Ляясмауна, они не услышат там фиаляхва, пустословий не будет там. Не будет там пустословия. А это что? А это что? А вот это что? А вот посмотри, вот это, а вот это, вот это. Пустословие. Пустые слова. Ненужные пустые слова. Которые в нашей жизни рекой текут. Вот это лягвун. Лягвуль хадейх. Пустые, пустые слова. Ненужные слова, за которые еще потом отвечать. Да в, в раю, в садах, люди не услышат там никакого пустословия Лягва и никакого обвинения во лжи. А, казап, ты казап, а он каддаб, а ты обманул, а он обманул. Не лги и прочие-прочие вот такие вот слова. Они не услышат там ни пустословия, и ни обвинения во лжи. Джаза, опять джазаан. Мирроббика, атоан, хисаба. Смотрите, джазаан. Это тоже будет воздаяние, джаза, воздаяние. Как грешником джаза было, наказание, мирсад, будет хамим, гасак, кипяток, морозный гной. Тоже это джаза, джаза, и здесь джаза. Но здесь джаза мираббика, это воздаяние от твоего господа мираббика. Атаан хисаба. А то! А то это дар! А то! Да, дар, дар, который даст Всевышний ина, ина, Тааля. Твой Господь даст тебе такой дар, хисаба, который все, достаточный, достаточный, предостаточный. ина, ина, ина, ина, дар достаточный. частью от Раббка хисаба. Все, достаточно, достаточно, достаточно. Ля иллях иллях, ля иллях иллях. Хазби Аллах, Хазби Аллах, Хазби Аллах. Это станет воздаянием от Твоего Господа и даром достаточным. Яза амир Твой Господь, Роббук. Роббук ⁇ это тот Господь, который... раббу это тот Господь, который... Роббук ⁇ это тот Господь, Господь Ассамават всех небес и земли валь-ард. Вама байнахума и все. То, что между ними, между этими небесами и землей. ар милостивый, Ар-Рахман. Ля ямликуна хитоба, Они не смогут, они не получат от него хитоб. Право говорить, они не смогут говорить хитап. не смогут ничего говорить по своему желанию. Раббисамавати валь ардуйуама ва Ар-рахман. Значит, Господа Небес, земли и того, что между ними. Милостива! Они, эти творения, от него не получат права хитоба, говорить право, что-то говорить по своему желанию. Молчать будут и говорить только что, только правду, и говорить будут они только правду. И только то, что с них потребуют. Господа небес, земли и того, что между ними, милости вала. Они эти творения в день суда не получат от него право говорить по своему желанию. Я умая кумур руху, валмалаикату, сафа, лаята калламуна илламан, авиналаху рахман, ватала сава. Я умая роху, в тот день я роху, когда джибриль ангел, арох, дух, улмалаика и другие ангелы придут, Сафа, выстроится рядами выстроиться они будут рядами я когда они все выстроятся рядами Джибриль, ангелы будут рядами рахман никто не будет ничего говорить кроме того кому разрешил Ар-рахман, Аллах, тааля милостивый салаба, и говорить они будут только правду салаб.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 За исключением лишь тех, кому дозволит милостивый ар-рахман. И говорить они будут правду саваба. Вакаля саваба. Ялмая кумурроху. Вальмалайкату савфа. я калламуна илля ман. Азиналаху ррахману вакаля саваба. Дзалека. Смотрите, дзалека. Дзалека льявму льявка. Фаманшаа, Иттахада или Мааба. Опять у нас это слово Мааба, Мааба, Мирсада у нас было Джаханнам, Мирсада, мааба, здесь тоже мааба. Это будет истинный день! Это будет истинный день. Яумуль фасл. Яумуль День развлечения. Яумуль фасл. Дали хаку. Это будет истинный день. Фаманшаа. И тот, кто всякий, кто желает иттахада или раббихи мааба, тот найдет способ вернуться. Илля Раббиhi иттахада илля Раббиhi мааба. Он возьмет, он возьмет, найдет способ вернуться к своему Господу. Это будет истинный день, и всякий, кто желает, найдет способ вернуться к своему Господу. Далеко иттахада илля Ина, поистине мы Андарнаку вас предостерегли. Адабан наказание Парибан. Мы вас предостерегли от наказания близкого. кариб Близкое. Я ум, а я ум в тот день, когда человек будет смотреть. Махатдамат Ядаху. Что? Уготов, уготовили его руки. Ядагу, накаддамат Ядаху, Ваяйкулюль каферу и... кефир! Кефир! тот, который не верит, неверующий. Ваяйкулюль каферу и скажет неверующий, я... Я лайтани, я лайтани. О, если бы я, о, если бы я. Я лайтани, я лайтани, кунту туроба. О, если бы я был Туроб, Туроб это прах, пыль. Туроб это пыль, прах. я то не кунту-туроба, то не кунту-туроба, скажет неверующий человек. О, если бы я был прахом. О, если бы я был пылью. Ничего бы тогда со мной не, не произошло бы. Не попал бы я в этот Джаганна, который поджидает меня. Мерсад в засаде! И скажет кафир, ой, а пулюль неверующий. Скажет я лайтани кунту тураба, я лайтани, о, если бы, я лайтани, о, если бы, о, если бы кунту тураба, я был прахом, Инна Андарнакум, поистине мы вас предостерегли от Адаба. От наказания Кариба. От близкого наказания. Я Яума ялдуруль мару, я Яума в тот день. Посмотрит человек на то, что Ма коддамат То, что сделали. Что приготовили его руки. И скажет тогда неверующий. Ва я кулюль каферу я лайтани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 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترضا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.